Привет, я Шок. И я не играл на Фейсити больше месяца. Это большой промежуток, потому что за 5 лет я никогда не делал такую большую паузу. Максимум было 2 недели. И мне стало интересно, что изменится за это время. Стану ли я лучше или стану ли я хуже, может быть вообще ничего не изменится. Поэтому прямо сейчас желаю тебе приятного просмотра. Я записал тебе 5 каток, которые нарезал на 15-20 минут. Но самое главное, если этот ролик наберет 30 тысяч лайков, то... За этот месяц я сделаю два ролика, где сделаю название ролика Апнул 9 левел и следующий ролик Апнул 10 левел В этих роликах будут нарезки со всего Короче, если вы хотите фейсит катки нарезанные Вот как вот этот ролик, который вы сейчас увидите То ставьте лайки обязательно, это важно И еще, пацаны, хочу одну вещь сказать Я сегодня, пока ты сможешь этот ролик, стримлю Поэтому приходи, чувак, сегодня Если пропустишь, то можешь завтра Потому что я сейчас буду стримить каждый день с 20.00 до 23 по московскому времени Надеюсь, ты не проигнорешь это сообщение И будешь присутствовать на стримах, потому что Мне кажется, они интересны Все, я выговорился, поэтому давайте начинать Погнали Первая катка, это, наверное, самая сложная игра Потому что она зависит от вашего морального состояния в следующих И вы должны ее хорошо отыграть Получилось ли это у меня? Прямо сейчас увидите ты Да, мы же в минуле. Стоять. лучше. Хорошо у меня шорт джунгл джунгл джунгл бустын стрит по стрельбе кстати по стрельбе сейчас минус у меня были шансы сто процентов убить его Too far away, guys. Uh, мы проиграли в ряд <laughs> Пять раундов и, скорее всего, и шестой пойдет. Но вот за КТ нужно уже собираться. Я хочу поиграть впервые за месяц за КТ очень сильно. That short. You man, Renni, what the fuck are you doing? Я Я нормально дал в этом роудзе. Мне понравилось. Первый минус 4 за месяц. Да, неудачная катка. Неудачная катка максимально... Но я знаю свои ошибки и сейчас попробую еще раз начать. Небольшая рекламная интеграция. Мы на кс файл И я поставлю прямо сейчас 100 долларов На коэффициент 1.40 Блин, не успею 1.43 Спокойным голосом Прямо сейчас я подниму 130 долларов Вот так Я зайду в джекпот Поставлю 10 долларов Ну здесь борьба, конечно, слабовата У меня 10 долларов, у них 3 в сумме Ну если я эту ставку проиграю Я выключаю запись Мы эту ставку выиграли Мы с нее выиграли 53 доллара я посчитал. На самом деле я ссылку на касфол я оставлю в описании. Это интересный сайт. С хорошими шансами на выигрыш с маленьким процентом и так далее. Без шуток говорю. То есть это неплохой сайт. Поэтому все есть в описании, а я ножик прямо сейчас забираю, который только что выиграл. А мы идем дальше. Вторая игра. Не имитировать не буду. Смотрим. Он встал в ту же позицию, как и в прошлом раунде. Лавочник. Лавочник. Лавочник. Лавочник. Лавочник. Лавочник. Лавочник. Лавочник. Босс the я не могу клачев брать вот на этой карте. Take city, purple, take CT One three one three Nice. No ice win <laughs> Come on guys, what the fuck are you doing? <laughs> Unbelievable. <laughs> Unbelievable, you score loose City Oh no, graveyard, graveyard, graveyard Hold oh, me down, come Nice Nice Ай, сложная катка для меня получается. Вначале я играл лучше, а сейчас уже 3 килла за 4 раунда, что-то такое. Мы проиграли эту игру. Ой. Третья игра. Тут уже было получше. Появилась чуйка, появилась стрельба, но без спойлеров, поэтому приятного просмотра о господи, как я ненавижу такие моменты прыгнул зачем-то, зачем я прыгнул прочекать минус 30 хп дальше стреляюсь медом, ладно нужно запоминать эти все ошибки мои такие тупые Стейкат, стейкат, травшгарпу. Правда. Не пикайте, блядь, пожалуйста волку. Не мясо, блядь. Фу, это было красиво. Как чел меня не убил? Как? Блин, мог бы такой красивый я раунд я брать, я если бы стрельба пошла. была бы адекватная. ай яй ну что это? Я прям чувствую, что я не перестрелю, но это видно. проблем. Кофточки, пожалуйста. ай яй яй Блин... Такой раунд опять. Опять клач. Не берется. Не берется просто. Босс, м ⁇ шорт. Блин, блин, А, чего Ой, он тебе да, Спасибо за игру. Так, ребята, я доволен. Четвертая игра. Тут уже просто все было по кайфу вообще. Чувствовал все, что можно. Просто выходил, убивал. Вот на четвертой катке я понимал, что уже все под моим контролем. А почему ты не вбивал, да? Найс, ладно. Что он тут вообще делает? Накаре, накаре и лонка. Нас. Nice. Лашок, лашок. Nice сколько выпало рантов? Салюту безу. За. Nice. Бьем его. Нас. Nice. А Слушайте, чуваки, вы заметили, что у меня с спрем проблемы? Вот сколько раз я не стрелял с спрем, мне всегда проблемы с ним. Хорошо. Nice. А и и вот да, можно убить его. ай -а -а -а. как это было страшно. Блин, это Я ушел. Один видел. еще один под Б. Nice. Тридцатка. Да, это Тридцатка. Катка была неплохой на самом деле. Есть. Разница. Сейчас пойду еще одну. Пятая катка. Это уже последняя игра. Я, если выигрываю эту аппа левел, заспользую. Ладно, впервые в этом ролике я апнул восьмой левел, и это круто максимально. Я рад, что я наконец-то это сделал. Поэтому мы можем записывать ролики апнул девятый левел, апнул десятый, и потом апнул четырехтысячный элла, а потом апнул a... победу на мажоре, а потом апнул... A... А что еще? Мажоры-то конец игры. Сейчас будет очень серьезная катка. У плюс 28 до 8 левела А эта катка на плюс 31 Как вы понимаете, когда Элла больше, чем 25 Значит, противники чуть выше по Элла Чем средний показатель твоей команды Поэтому будет интересно Я постараюсь, это моя последняя катка Я надеюсь, моя последняя катка Если я проиграю, я... мне придется поиграть еще одну катку Мне не захочется это делать Эдвард That... oh, no. О господи, как, ну как, ну что я делал не так? Nice. Ой, хорошо. Nice. Ой, ой, ой. Nice. Ай, ай, ай. Take off, take off, plus.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 ну, неплохо было. Мне понравилось. Хорошая позиция, без шуток. Ее вообще никто не проверяет. Даже я бы не проверил. Префайр, б***ч. Все, будет бэс-бомба, потому что он байтил. О, нет. Он без головы. Какой? Если этот раунд... Сейчас мы сольем, и мы сольем как? Какой просто, просто прыгай за ним. Ребят, сори, пожалуйста. Ай, какой это самая лучшая катка покажет что, Муцу. Ой, СТС. Ой, рак. Ладно, СТС. яма, яма был спасибо. Это хорошо, потому что у нас восьмерка Все, ребят, мы сделали то, что хотели Еще мне дали какое-то крутое достижение Прикольно выглядит, мне нравится Спасибо большое всем за просмотр этого ролика И не забудьте подписаться, пожалуйста, на канал Потому что очень много людей не подписаны и просто смотрят ролики и это не круто, ребят, пожалуйста Не забудьте это сделать Пока